И снова здравствуйте, дорогие любители Counter-Strike С вами Александр Найф Смирнов Counter-Strike 1.6, Line 7 против проклятого стака И это не что иное, как э, финал проклятого капа номер один. И, как вы видите, здесь у нас финальчик подъехал Даблкил от Ванги Ламеренс, один минус Но как-то одного минуса здесь, в общем-то, для удержания точки маловато Хотя, тем не менее, рейс Еще один минус по Уайтнайту Ситуация 2 в одного, хейтер последний Перестрелка с девяткой и Хейтред неожиданно получает в бубен от лаймранса, который занимал позицию на девяти. Ну и, само собой, бомба будет снята, а пистолетка останется за коллективом Лайон Севен. Итак, дорогие мои, давайте знакомиться с составами. Первый финалист сегодняшнего матча это Лайон Севен. Их состав на сегодня это Лаймеронс. Рейс. Мистер Бу... Ой, мистер Бублик. Я не знаю, почему я сказал мистер. Но, в общем, просто Бублик. Афас-фас. И... Дуримар, неожиданно Но не путайте Как до меня дошла информация Это, э, собственно, как он называется? Фанат, да, фанат, конечно же, Дуримара из команды Хайред Киллер ну, сейчас у проклятого стака экономический раунд, и на удивление, что вообще происходит, непонятно, но два минуса, уже три, кстати, минуса от команды проклятый стак. Оборона спит, и уже в этом раунде им не суждено проснуться, потому что проклятые забирают раунд у своих соперников. Счет в матче становится 1-1, и давайте знакомиться со вторыми финалистами. Со вторыми финалистами данного турнира Это Ванга, Хейтрад, White Knight, матово-красный эльф и Тюбик Данный состав представляет команду Проклятый стак И команда Line 7 вроде бы начали хорошо Но уже успели лишиться экономики И теперь у них как бы есть определенные сложности да? То есть с пистолетами будут играть Против девайсов не так просто Хотя Проклятый стак против пистолетов сыграли по-моему очень и очень Успешно. Ну, собственно, если победа в раунде была зафиксирована, остальное уже... Дуримар прострелил. А ну-ка. Прострелил. Вот это, черт возьми, ни хрена себе. Ну, это прям момент в духе настоящего Дуримара. Красный, матово-красный эльф. Два минуса, минус от Вайт Найта. И Бублик остается один. К сожалению, только красивый минус от Дуримара. Ну и еще один там в калиточку проклятого стака прилетел. Разве клан Lion7 не перешли в CSGO? Вообще-то нет. Минус от Тюбика И счет 2-1. Засейвится, разумеется. Да тут на самом-то деле бублику и сейвить, в общем-то, нечего было. Потому что в его руках был только пистолет. Ну, а ретейкнуть с пистолетом, ну, тоже, судя по всему, было бы невозможно. И, как мне кажется, это что-то прям на грани фантастики. Дамы и господа, также хочу напомнить вам, что в моей группе ВКонтакте проходило голосование. По мнению ребят, проголосовавших в нем, 66% было отдано за победу команды Проклятый Стак. Ну и, конечно же... И сами, конечно же... Господи, я отвлекся, простите, на чатик, но нужно было опубликовать сообщение. А, Бомба устанавливается, кстати говоря, два в одного. А, так, о чем я говорил? О чем я говорил? Я потерял мысль. Кто-нибудь быстренько напомните. А, товарищи модераторы, вас, блин, в чате много, но никто почему-то не опубликовал сообщение. Пришлось публиковать мне, и внезапно я сбился с мысли. Черт возьми! Все по вашей вине. Три один. О чем я, блин, говорил? Все, я потерялся. Беда. Ладно, боже, проклятый стак играют в фасткап, а сами говорят только КВ. Так э, это и есть КВ-микс. Как бы турнир проходил в формате КВ-микс, матч проходит не на фасткапе. Тюбик. Минус Дуримар. Это, на, разумеется, энтрифраг, который, разумеется, совершают ребята из команды. Проклятый стак еще! Два минуса в догоночку, и при этом потеряли тюбика, но это достаточно качественный размен. Ламеренс остается последним, 66 хп в его активе, и в ангаре он, судя по всему, учуял своего соперника. Минус от Ламеренса, очень хороший хэдшот, но, к сожалению, осталось 5 хп, а 5 хп уж явно не позволит игроку обороны... Ничего здесь изменить И удается забрать еще одного соперника Ну, Хейтер просто убегает на сейв Как, собственно говоря, и Уайт Найт Естественно, Лаймернс при таких раскладах вещей засейвится а, Как и его соперники Ну, а счет в матче становится 4-1 к несчастью для коллектива Lion7 В обороне у них что-то немножко игра не заладилась А, про голосование, черт возьми Вот о чем я э, говорил-то Голосование, конечно же, да В чате на ютубе вы можете проголосовать За команду, которая, по вашему мнению, выиграет э, В этом турнире Вспомнил, черт возьми, мысль вернулась э, И пока что, кстати, 59% Отданных голосов э, За команду Lion7 Вот так вот Невзирая даже на то, что они проигрывают, проигрываются 4-1, 59% уже 61% за именно львов Дуримар рейс Три минуса на двоих И матово-красный эльф э, сумел забрать <свеч> Сумел забрать Дуримара Дальше тюбик с матово-красным эльфом сделали еще по минусу Ну и короче говоря Лаймеренс с Бубликом остались вдвоем Против все того же самого эльфа Ничего себе! Ну, разменялись попаданиями в голову, разве что, конечно, Лаймеренс попал через стену в голову оппонента, поэтому оставил ему 61 хп, а сам погиб, потому что попадание в его голову было прямое. Бублик, 100 хп, и матово-красный эльф, естественно, слышал своего соперника... Бесподобно, квадрокилл от матового в этом раунде Счет 5-1 И по факту здесь только один игрок атаки Хоть как-то порешал во всей этой э, ситуации Сафончик, тебя что ли они боятся? Нет, я вообще говорю, они играют ФК Утвердительно говорит Сафончик Они играют фасткап Ну окей, играют фасткап И что в этом такого-то? Я что-то просто не, не, не понимаю, за что ты ребятам предъявляешь ну, играют фасткап, типа, а сказали, судя по всему, да, что играют только КВ. Ну, просто, видимо, КВ-микса им, им больше нравится играть. Дуримар. Минус тюбик, и Ванга забирает Бублика. Ситуация 4 в 4 с попыткой прохода через улицу, и при этом аркады от игроков обороны в ноль. Ну, естественно, здесь становится все еще более ясно. Дуримар! Ничего себе, даже закончившиеся патроны... Фамаси его не останавливают, он с USP продолжает разваливать кабинеты. Ну а после перезарядки White Найта ждал пламенный приветище. 5-2. Uh, ведут по-прежнему ребята из коллектива проклятый стак. А вот команда Lion7. Им я могу лишь пожелать только успехов и удачи, потому что в обороне uh, прям сложноватенько идет дело. Ну, Бублик, к сожалению, попасть в соперника не сумел И просто покинул сервер <laughs> Все, я не сделал минус, я ухожу Беда Беда печаль, но я надеюсь, он вернется Может быть, конечно, будет пауза Минус от White Найта Дуримар погиб, и следом погиб еще и рейс. Лаймеренс последний, ну и тут как бы 4 соперника. Мягко говоря, ситуация невыбиваемая, и на девятке, откуда ни возьмись, появляется Уайт Найт. Лаймеренс такого даже как бы и ожидать, судя по всему, не мог. Ну а потому 6-2. На пабликах ни один дурик бегает. Ну, это, наверное, тоже действительно правда. Никнейм такой, собственно говоря, который... Многие могли бы придумать это не что-то такое типа сверхъестественное в виде какого-нибудь набора букв. Ну вот, например, Ламеренс, я думаю, далеко не каждый придумал себе такой ник. Или Матово-Красный Эльф, например, до этого тоже очень сложно догадаться. 3 в 3 ситуация. Хороший минус от, от э, Афасфасф. Сложный никнейм Я даже, прошу прощения, скажу так Идиотский никнейм на самом деле, но ладно В общем, он практически в соло Как когда-то матово-красный эльф Затащил раунд, и вот сейчас Игрок обороны повторил его успех и, и тоже сделал в соло 4 минуса, приняв своих соперников На точке А 6-3 но беда, конечно же, заключается в том, что сильная сторона вынуждена догонять своих соперников. Да и при прочих равных, опять-таки, 6 раундов за атаку, на мой взгляд, это уже очень-очень хороший результат. Минус от, от кого? От Уайт Найта. Убили только что Рейза. И попытка на морозе поставить бомбу на точке А. Кстати, попытка надо подметить успешная. Бомба все-таки поставлена. Ну а при ретейке команда Лайн Севен просто гибнет. По факту сделать ничегошеньки не удается Лаймеренс снова остается последним Потому что держит, как правило, более закрытые позиции И до него, в общем, не всегда, э, так скажем, доходит эта самая перестрелка Но засейвиться, опять же, никто не позволил Хотя, да, а была ли логика в потенциально возможном сейве? Ну, спас ли Фамас в следующем раунде? Я думаю, честно говоря, нет ну, собственно, 7-3. Беда. Если посчитать Симплов и Зевсов, то 101 состав Нависа берется только из них. Да, с этим я согласен. Но есть просто никнеймы, которые. Ну, а если никнеймы профессионалов брать, то ну их повторяет любой бублик. Отличные хедшоты с диглами. Ну тут Дуримара. А хейтер последний. Забирает Рейза, сбривает Дуримара. 58 хп остается у игрока. Стой. Ну, тут все, просто можно, собственно говоря, паковать чемоданы и уходить Один в 3, бесподобный клатч И победа в раунде А вернее, в первой половине достается коллективу Проклятый стак, счет 8-3 Очень сложно будет вообще что-то противопоставить Даже во второй половине, даже в атаке И даже коллективу Line7 Очень много даже Сейчас я, короче, через ФСБ узнаю <laughs> Кто это под моим ником катает ну, кстати, да, справедливости ради, вероятнее всего, Володь, ты тоже играешь с чьим-то ником. Я так полагаю, что ни у одного из вас патента на него как бы нет. Авторские права, собственно, если уж и принадлежат кому-то, то как минимум создателю сказки Золотой Ключ. Матово-красный эльф хаешкой взрывает дуримара. Бублик находит возможность забрать Уайт Найта, хотя ведь пытался забрать матово-красного эльфа, но матового красного эльфа, да, все правильно. Но тот не стал выходить, пустил вперед э, White Knight. Иди, говорит, посмотри, что там за углом творится. Но он такой говорит, там все плохо. Там все плохо, мне очень быстро разбили голову. Здорово всем, брат, тебе приятного эфира. Рустам, приветствую, спасибо тебе большое. Присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. А вот, кстати, говорят, только что была пауза, и вот, кстати, паузы уже нет Непонятно, в общем, явление этой паузы, зачем она была поставлена Лаймеренс, э, минус White Knight, это был ваншот из Диглар Тюбик отвечает за гибель тиммейта и даже не понимает, что, в общем-то, в него стреляют Но что самое забавное, это то, что Бублик в спину оппонента забрать не сумел, еще и сам погиб 3 в четыре только один минус по White Knight от команды Lion7. Но, учитывая, что в руках у ребят пистолеты, перспектив на самом деле на взятие такого раунда сравнительно немного. Прямой эфир или запись... Прямой эфир по записи, обычно я так отвечаю, собственно, сейчас э, не буду отвечать как-то иначе, конечно же, это прямой эфир по записи. Матово-красный эльф, э, минус один, минус от Хейтрода, и рейс, в общем-то, исполнил свой долг, как минимум, хотя бы один минус в этом раунде он сделал. Но одним минусом ограничился он, также еще был минус от кого-то по White ну и все, собственно. Все, на что хватило команду Line 7, это на два фрага. Это и печально. Привет всем. Бек, приветствую. Проклятый стак. Выходит под рампы в очередном раунде. В 14, если быть точным. Мы здесь одной флешкой, ребята, немножко притормозили. Ламеренс забирает тюбика. Минус от рейза. Хейтерд. Ну, очень плохо сконтролировал свою стрельбу. И как результат, с одним минусом, команда проклятый стак не осилили зайти э, на рампы. Причем даже именно на рампы не осилили зайти. Потому что каждый, кто в эту точку выбегал, ну, получал по лицу, по ногам, по спине, куда угодно. ВЦГ до сих пор открыт? Нет, конечно, ВЦГ перестали проводить турниры. По-моему, они, кстати, один турнир по CSGO провели, если я не ошибаюсь. А после этого, увы. Увы, после этого генеральный спонсор, компания Samsung, просто сказала, что нет, нам это не интересно И очень, кстати, зря упустили достаточно интересную нишу для турниров Потому что после этого появилось много турнирных операторов И, в общем-то, проект ВЦГ уже теперь никому по факту не нужен будет а фас-фас, фа, минус тюбик, Ванга забирает рейза, 4 в 4 ситуация, Бублик бегает на точке Б пока что, ну а Ванга тем временем убирает с карты еще одного игрока обороны, правда и Хейтерда тоже забрали, что в общем-то компенсируется опять же минусом от игрока атаки. Матово-красный эльф минус Дуримар. Есть скорострелка у игрока атаки. Это, конечно, очень прикольно. Ну, вот, как бы скорострелки можно помахать ручкой. Минус от Лаймеронса. И два в два. Еще один минус от Лаймеронса. И последним остается white Найт. Ну, есть информация, разумеется, что в жел... Ну, видно же, было ноги! А видно же, было ноги в желтом-то! Уайт Найт, куда ты, ел палки смотрел?! Завершающий фраг за Лаймеренсом Ну, конечно, опять же, не без везения Хотя, собственно, сложность была в том, что Игрок атаки Я не понимаю, куда смотрел Но ноги своего соперника почему-то он не увидел 10-5 Нюк, моя любимая мапа А моя, вот, кстати, одна из самых нелюбимых Вот такая вот история Ну, самая моя нелюбимая карта Это карта Инферно Не знаю, просто вот она мне не нравится а карта нюк мне не нравится из-за своей картонности И из-за кругом простреливаемых стен Ух ты! Вот это хаешка от тюбика Сразу на два фрага, следом еще и третий с уже руками Удается сделать Ну, последний это Лаймеренс Его добирает матово красный эльф 11-5 А что с Евгением там? Он закрыт навсегда? С каким Евгением? Все, вычислил ВК своего фаната. Сейчас пришлю ему сердечко и распишусь на стеночке. <laughs> Володя, ну давай, говори оригинальный никнейм человека, который играл с твоим никнеймом. Всем же интересно, я думаю. Рассказывай. Флешечка, флешечка номер два. Ну и, по идее, аркады в желтый уже после этих флешек, собственно, можно не ждать от игроков э, атаки. Но непонятно почему. Игроки обороны решают зааркадить все-таки своих соперников. И просто подарочный, так скажем, девайс, если, конечно, у Ванги вообще хоть какой-то девайс был. Но мне так кажется, не было, потому что его никто не подобрал. Но минус от Рейза, поматывая к красному. Минус 2 в ответ на это команды. Проклятый стак уже, кстати, вот и третий минус прилетел А вот и четвертый Изи Изи, дамы и господа, для коллектива проклятый стак Ну а теперь уже опять-таки не будем забывать, что они находятся в сильной стороне Ну и типа беда Беда для Line 7, разумеется Здарова, Сань, я вернулся в строй Но первая катка 15 фрагов, говно невозвращение Да ладно тебе, архитектор, не переживай, всякое бывает Как день рождения отметил, лучше рассказывай Экстаз, экстазник, ой, я такого не знаю, я знаю только экстази, по-моему Матово-красный эльф, минус рейс В центре фрага, как обычно, начинает проклятый стак В общем-то, так практически весь матч сохранялось Редко, когда удавалось команде лайн 7 сделать первое убийство Ну, а следом еще два минуса получить и Как с этим жить, не знаю, но Бублик пытается забрать хоть кого-то и забрал white knight, а матово красный эльф, кстати говоря, разбился Очень неудачно он решил занять свою позицию Снова тюбик взрывает с хаешки соперника Ну и завершающий минус за вангой Короче говоря, проклятый стак просто, можно так сказать, не чувствует своих оппонентов Да-да, экстази, я тоже знаю Воу-воу, я про что и говорю Привет всем, Нурсултан, приветствую Ну что, Line 7 действует как-то не очень на самом деле быстро. Лаймеренс uh, только сейчас вообще добежал до своих тиммейтов, которые в это время сидели на, на улице, собственно. Ждут. Ждут оппонентов. Но тут матово-красный эльф учинил, uh, я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы объяснить, что сделал матово-красный эльф. Ну, наверное, квадрокил, собственно... Самое простое слово, которое можно сказать Минус 2 от Лаймеренса И здесь White Knight, кстати говоря, ждет соперника Топает и погибает из-за того, что топает Но сейчас просто все, собственно говоря, могут прийти и отдаться под игрока атаки Лайфбара у него достаточно для того, чтобы забрать двоих Поэтому я бы не рисковал Но куча флешек прилетела в лицо И тут уже, видимо, координацию Лаймеренс все-таки потерял 14-5 кстати, там игрок Ванга вчера был забанен на ПК за 4. А может это другой Ванга какой-нибудь? Ну, то есть. Ванга тоже достаточно распространенный никнейм. Тут уже кураж поймали. Ну, само собой, кураж, сильная сторона, экономика. Ну, в общем, можно не ощущать оппонента сколь угодно долго, как говорится, да. Ванга! Кстати, с дигла. минус э, рейс попытка от лаймеронса перестрелять оппонента ванга <laughs> ой, ой ой ой ой отличная хаешка от матово-красного ну минус от бублика ванга просто на автопилоте забегал иначе не так не успевает перезарядиться тут снова матово-кратный эльф с на перевес. Но минус делает с USP, тем не менее. 15-5, дорогие мои друзья. матч во второй половине 5-0. И проклятый стак... Ну, можно так сказать, уже практически уничтожили коллектив Lion7. Здесь дело-то по факту за малым. Один раунд в любом случае проклятость так возьмут. Поэтому можно уже морально готовиться к тому, что первая карта для команды Lion7 завершится поражением. Ну и, в принципе, что странно, на мой взгляд, конечно, для команды Lion7 проигрывать с таким разгромным счетом. Дико, как мне кажется, немножко. Матово-красный, елки-палки! Вот это ворвался, ну, трипл килл от матового, Ванга один фраг и Лаймеренс снова последний Просто Лаймеренс, опять же, всегда занимает более сейвовые позиции Забирает матового красного, 34 хп у Ванги Забирает следом еще и тюбика Но остается, правда, чуть меньше половины лайфбара, то есть 46 хп Но здесь уже опять-таки Хейтерд выходит на поджим Ванга у нас здесь же практически... Ну. Завершающий фраг, как и последнее слово на первой карте, за Хейтродом, дорогие друзья. Первая карта на этом заканчивается. А заканчивается она победой коллектива Проклятый Стак.